<свист> Ай я я я я я я я я я я я я. Good morning, Night City. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Евагейм с вами, как всегда, ваш Сантьяго и сегодня мы начинаем эпохальное прохождение игры под названием Киберпок 2077. Если ты заварил чайок и приготовил для себя пару вкусных плюх, тогда мы начинаем. Hey, uh, начинаем прохождение игры под названием Все, погнали, короче, здесь мы начинаем что? Загрузка. Так, новая игра, короче, наивысший уровень сложности. Далее, F. Техника, короче, максимальная наука граничит. Так, так, так. Далее. Это Саша. Сексуалка-нереалка. Здравствуйте, знакомьтесь. Всем привет, дорогие друзья. Перед вами Йоба Гейм. Да. Все, продолжаем. В общем, э, ожидаем загрузки. Киберпуки. 2077. Э, тем временем мы нальем кока-колу в стакан, дабы утолить свою жажду. Да? О, oh, факт. Все, мы опорожнили бутылку, так скажем, поставим вторую бутылку уже рядом с первой, да, собираем пустую бутылочку, собираем, коллекционируем пустые бутылки из-под кока и ванильного вкуса, рекомендую Что, пацаны, мы жесткие, короче, мы вправляем сломанный нос, не употребляя алкоголя, короче, нажимаем клавишу F и ломба... лобаем себе хребтину, хлоп, понимаю в порядке, брат. ха Хорош! Со старта. Давай. Назови хоть одного такого борзого у нас на районе. Я сам борзый для пацаны. Слушай, нарисовалась проблема. Серьезно. Так, выкладывай либо неприятности. Выкладывай. Выкладывай. Не Твои будем сиськи мять, короче, будем тупо плеслось. по факту двигаться. Я, ну, кирку. Если ты завтра не отдам, он мне ноги переломает. Да, Субтитры мне прошел, не нужны. Не Его прикрывают. Ты взял взаймы у Кирка? Он же ебаный ростовщик. Каждая крыса в Хейвуде это знает. У меня это Брат откинулся. Надо было Пацаны, здорово, я пожелаю крыса. как ты, блядь, не научишься. Ну смотри, пацан ровный. У него, короче, на руке есть даже крест. То есть, как явно что? татухи мексиканские. Короче, встать. Я поговорю Я с, говорю, с Кирком. Однозначно нет. поговорю с Кирком. Пойду, короче. Будешь Ааа...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 Пролог Понял Так Да матистаем. Вардам мало Со всеми поговорили Короче, побегаем здесь Вроде бы никакого интерактива нет Как бы, да? Со всеми тут пообщаемся Так Пацаны Ээ Да я норм, В норм Пацанчики, здорово Здесь что? Что это такое? Я вижу что-то Содержимое Так Понижает скорость передвижения на 10% Понижает точность прицеливания Расходуемый предмет а, Ну я возьму что, не знаю Что это такое За двор найти кирка на втором этаже а, Пойдем, короче, пойдем, пойдем Пойдем искать кирка на втором этаже а, Следовательно, Кирку у нас сейчас получит Как бы люлей получается, да, получит Кирку у нас а, Так Раз, два, три вот так, а, да Пойдем, не понял а, Пиклка, все, понял, короче, выдвигаемся к кирку Идем к кирку Сейчас будет нечто Я сейчас шлем Я что-то взял, да? Хотел шлем взять, короче, надеть шлем Мало ли там кирк какой-то, ну, типа, ровный поц На всякий случай Вдруг что-нибудь произойдет Если ничего не произойдет, будет хорошо Если произойдет, будет, ну, плохо, как бы Здесь А что случилось? Полицейская облава. Прочитать сообщение. Понимаю. Опас, Нет, я, вот эти все агитационные штуки я не буду читать, стоят. короче. Просто вы, стоят. пацаны, я здорово. А, ты здорова. Я кирпу. иду к Кирку. Сейчас вы я с, с ним поговорю. Да? Привет. Привет Есть дело. Какие люди. Что надо. Так, сесть, Пипе. Я пепел. просил Давай. с тобой поговорить. О, а плотненький какой Так ты скажи ему, что я не кусаюсь Пока что Посмотри а на него Хорош Наедем, короче, на вот этого а Что тебе нужно? О! Хорош Так, сколько он тебе должен? Дай ему немного времени Сколько, сколько он, тебе он тебе должен? Решительно Решительно Очень будем отвечать много. Точнее сказать не могу Конфиденциальный только не говори мне, что у ростовщиков появились принципы. Ну, блять, прикинь, чудеса случаются. Так, это мы уже провязали, сейчас дай ему немного времени. Перенеси срок, а? Он все вернет. Ему просто нужно больше времени. Я че, по-твоему, благотворительный фонд? Если ты занимаешь, то будь добр отдать с проценты. Ну, не, ну блядь, с такими ушами, конечно... Да и чего давать ебанатам, не держат слова, а? Дело <как> не в Поперечное звучит. В натуре? <как> а, ну, ты меня знаешь. Я человек деловой. Скажи, что мне с этого будет? Мне интересно вот наехать на него, короче. Хотя, я тоже однажды тебе по помогу. Как обычно, услуга за услугу. Ты поможешь мне, я тебе. Не похож. Хорошо. Я бы не узнал. У меня как раз есть одна идея. Что это у тебя тут? Okay. И... Тачка, да? да. Так, в всем городе таких всего Так. Одна и... У директора Рейфилда, у мэра Райна, стоит в пункте проката. А четвертая... А четвертая скоро будет у моего клиента Пацаны, моя тачка, Но кстати, я того, такую на работу гоняю гонишь. Так, я-то смогу будете в расчете? Само собой, я свое слово держу, ты же знаешь Все просто Но Все просто, это... говорит Рейфил, спешу долг Пепе И тебе я тоже что-нибудь подкину по доброте душевной Хорош! Мой человек Рик работает на парковке. Сейчас секунду, пацаны, знаете, что сделаю? Короче, для вашего удобства, комфорта я, короче, громкость диалога сделаю немного вот такой. Углей. Это клуб, где бывает хозяин Рейфилда. Каждый вечер пятницы он там как штык. Как только ты придешь, Рик выключит камеры, откроет ворота и вперед. Тебе останется только сесть в Рейфелд и укатить. Мне Просто... кажется, он меня определенно обманывает. Определенно обманывает. План говно, если честно. О, хорош, план говно, если честно. План не похоже. На что похоже? На то, что ты пытаешься найти лоха. Это не подстава, блин. Ты же парень умный. Неужели не хочешь немного подзаработать? Как включить сигнализацию? Кто хозяин тачки? Кто владелец? Да какой-то японец из Аросаки. Приехал, раскидывается тут деньгами направо и налево. Как его зовут? Не знаю, да и похуй. Мое дело искать редкости, а его тачка эпичная. А я переживаю, что материться там нельзя мне. Я не хочу материться на своих э, трансляциях, прохождениях. Как, как включить сигнализацию? Я влетаю под пузо этому Рейфилду, замыкаю провода и дальше еду, куда хочу. Кирку, таких машин есть сигналка. Кстати, очень хорошая. <звы> вот бай, это его Открывают двери в сервис-центрах Рейфилд. Она обходит идентификацию личности. То есть это ключ от всех Рейфилдов в городе? Да ладно, Кирк. Ты ведь сам в это не веришь. Волшебники из Кабуки и не уж. Вообще не внушает доверие вот эту вот хрень. Эй, пердёрник, ты чё встал? Надеюсь, ты держишь слово. Спокойно, Ви. Говорю тебе, ты на этом еще и заработаешь. Задание обновлено, за братвой двор. Рик будет ждать тебя в Спасибо. А ты еще раз на ко мне подсядешь, мразь, я тебе. А. Так, погнали, смотри, короче. Смотри, смотри, смотри. Смотри, смотри. Идем, идем, идем. Пацаны, пацаны. Мне интересно, короче, есть какие-нибудь NPC, да, с которыми я могу пообщаться? Опа, а в это зарубить смогу? Нет? Такой нет? Не понял. Не понял. Поговорить, короче, нет, отставить. Прыжки присутствуют, это хорошо. А, здесь есть дверь, которая якобы должна открыться, но нет, короче, ладно, хорошо. Открытый мир для нас пока закрытым является. Мы сейчас спустимся вниз. <связать> а, где лестница? Ага, вижу лестницу, короче, спускаюсь вниз, иду, прохожу 15 метров, здесь, короче, есть... Что это? Тяньча, беру. Так, с тобой говорить нельзя, короче. Что там в итоге? Я только тебя в покое и простит долг. Теперь ты очень сильно должен мне... мне жить, <связать> слово. Хорош. Мой Мехикан, бро Так, то то Ладно, пойдем, короче, исследовать Подвальное помещение данного заведения Здесь у нас что? Пацаны, че тремся? еще рассказать, да? Так, понял Хорошо, я позже подойду ты это может, освободишься, короче Как только перестанешь долбиться в попку своим братаном забротвует братвую Пацаны, а вы че не видите это Не лимон, ничего Короче, ладно, двигаемся. Здесь, короче, что ты? Отдыхаешь, понимаю. Тоже, пацаны, чили короче. Хорош, хорош. А кто тут такой, валяется такой? Кто отдыхает? Салам, салам алейкум, да. Так, вот все такой же. Так, или бы ты, падре? Видно, да. дом милый дом. Ты ничуть не изменился, братик. Бара, а не что изменился. у тебя там за имплантик, да? Никто уже не называет меня по имени. Я и сам его почти забыл. Как дела, падре? Да все так же. Падре? ничего не меняется. Кайфовый. Ты лучше о себе расскажи. А в воскресной школе проходят какие-нибудь там вот эти вот церемонии с твоим участием? Падре. Повернулся из Атланты пару недель назад. Вижу, там грешник в багажнике, пацаны. Как там на востоке? Расскажу как-нибудь. Мне сейчас надо по делам. Так давай мы тебя подвезем, заодно и расскажешь. Пацаны, Маркус так давайте. Угу, угу. Так, сесть в машину, в падре. Спасибо, бро. Бро, спасибо. Тебя куда? Так романтично. В Глен, подбросьте меня к углям. Так да. романтично, кошмар. Нет, черному входу. Я покажу, где встать. Маркус, ты слышал? Маркус, поехали. Это комфорт класс, комфорт плюс. Еду на курешку, ну, доставку по сырой. Ну, такой Заказ сексик став. Да? А, Носите все по-старому, кручусь. А, понемногу Тут немного изменилось за последние два года. Это же Хейвуд. У а него можно вот это формы пощелкать? Крепкие, и кровь их питает все та же. Ну расскажи, как у тебя жизнь? Мелочь всякая, то тут, то там, ничего крупного пока. Так что я справляюсь. Но спасибо, что спросил. Так что... Атланта оказалась не такой, как ты ожидал. Я ничего и не ожидал. У меня особо и не было ожиданий. Я просто надеялся, что там лучше, чем здесь. Не лучше. Может это все и к лучшему. Черт. На самом деле какой-то пока пассивный короче, геймплей. Опа, что не понял. Останови машину. Он ствол достал, что ли, или что? Что такое? Ничего. Сейчас поезды получит. Есть? У меня оружие? У меня нет оружия, у меня кулаки сбиты. Это мое оружие. Идиот, панк. Смотри. И бай. Похоже, мне сегодня Привет. Повезло. Ага. Чего разобраться? надо-то, а? Раз и навсегда. С кем? У меня к тебе хорошее предложение, папаша. Ты уебываешь свисты, и ребят своих забираешь с собой. Я отдаю тебе Глен и мы квиты. Можешь спать спокойно. <сих> Видишь, какой я добрый. Понимаю. Ну, папаша, что скажешь? Еще ты в курсе, с кем базаришь? Слуба, а ты не любишь. Конечно и же, блин, не я знаешь. не буду такое и молчать. Тоже. А это значит, нихуя ты тут не стоишь и нихуя не можешь. Хорош! <сих> <сих> <сих> <сих> Мой пацан. что нибудь еще? Мне кажется, наш разговор подошел к концу. Берегись, падра. В этом городе легко поймать пулю. К тебе это тоже относится. Да пошел вон отсюда, прыщ. Слышишь, ты? Слышишь, лампа, блин? Э, я не договорил. Сюда иди, гнидок. Сел в тачку, катился своей малышовкой, а? Поехали, дед. Кати меня дальше, брат. Я рад, что ты не забыл свои корни. Конечно, я брат. Для тебя улиц, Вокруг я дерзкий. полно таких недоносков. Борзый. Они крутые, пока ствол не увидят это был да неважно через неделю его не станет зато появится другой он угрожал тебе оружие верно и он за это заплатит кайф какой кайф мне уже нравится игра ну типа короче на такой кинематограф до первое время я понимаю здесь никакой динамики не будет первые часы игры да спасибо на обучение и все такое вот на прощание Взять карточку. Твой да, номер? Может пригодится. мы с тобой еще поработаем вместе. Статья, что-то пригодил. Спасибо, падре. Падре. Так, мне выйти, пора. мне пора. Давай. Ну с богом. <связь> да еще бы, ну. Опа! Да тебя! Ты ч? Че такое вопросы? Вопросы есть? Так, здесь у нас, короче, все понятно. Все просто, все. Здесь ничего. Так, так, так, здесь ничего. Беренька, а, Беренька, да? Бля. Понимаю. Так, двигаемся дальше. Здесь какие-то у нас автоматы, да, с напиточками. С напиточками. То есть мы можем потратить бабла, короче, но нам не нужно это. Я не хочу таком, такое брать. Здесь лифтик у нас, короче. А куда мне надо спуститься на лифте на парковку? На парковку, поехали. Кирк, ты ответит Рик, Как дела? Я на месте. Ищу твоего человека. Рик, отличный парень. Отвечаю. Отвечаю. Ему, как брату. Давай, посмотрим сейчас на твоего отличного парня. У него тоже будут такие же проблемы с весом. О, смотри, сасная стоянка. Нормально. Кайф. Это кто Рик? Я от Кирка. Кирк. А -а. Камера я вырубил. У тебя 20 минут. Хорош. Дело. Пойду делать свое дело. Задание обновлено. За твой двор. <coughs> так, смотрим. Ищем тачку. Ищем тачку. Кирк. Вижу машину. Нашел. Ебой. Uh, взломать замок, uh, так, проверим эту штуковину это чудо техники Давай Маловерный ты Мы Хорош ты У -у -у, Сейчас прокатимся, парни ага. Но перед этим Обязательно поставь лайк этому видео Напиши комментарий uh, Я пока поставлю звук uh, Диалогов на full. Мне недостаточно Похоже, проблем быть не должно Угу. И что что что это такое? Хорош. Привет. Привет. Ты еще кто? О, блять. блять. Водить умеешь. А творишь? Летингаду. Ну все, в принципе, да, короче, все, все, мы поступили достаточно. А Хорошо, сейчас да посмотрим снова касцену, я в это время перекрю вот. Мой мрази, мне сделали за пару такую, да, короче Все-таки не, работал, не работала его штука, эта штуковина Жить Малыш, действия. Мой добрый сосед Так и не поумнел ниноград Эй, детектив стец надо же, какая встреча Так, мы сейчас будем дерзить Один хрен. Так, пацаны, короче, главное гнуть свою линию, типа Но с умом Давай, говори, <с <с <aussie> не стесняйся э? А я тебя нет а ты вроде уехал в Атланту искать счастье Какая тебе разница вообще, Я Гнида? Нашел, да? Отпусти меня. Я говорил, что у всей Хейфовки. ХМС... За шо повязали. Тут рождаться, тут жить и <связали> тут подыхать. Я, как всегда, был прав. Че молчишь, уеба? Заткни, ебало. Тебе так что? <связали> <связали> Закроешь нас, посидим мы до сюда, поплев потолок. Отдадут нам максимум пару месяцев может и вообще отпустят, потому что в тюрьмах только стоячие именно. Ну, пока расход событий очень узкий. То есть, короче, вы любой действие, вы... которое бы мы не выполнили, короче, оно приводит к одному э, исходе. Поэтому сейчас не за что переживать сейчас. смотри, убалны. Да на это надо. У меня нет времени снимать показания, играть в Сотри. их отпустить. Смотри, Димон, какой. Сломать им ноги. Надеть наручники и бросить в море, чтобы не всплыть. Все Смотри. Бля. Сейчас что-то будет. Я чиня. Вау! Какие палки забавные. Найн. Ладно. Хорошо. Понял, убедили. Понял, меня убедили. Я понял, меня убедили. Хорошо, мы поступаем как бы ну так, как велит нам наше сердце, короче В дальнейшем посмотрим, к чему нас это приведет а, Ноги нам так и не переломали, да, получается Вот честно И в море Там не выбросили такая обстановка была Я уж решил, что мы живыми не выберемся Нет, Стинс бы так не поступил Ты прям Наверняка Стинс наш какой-то старый ну, да. знакомый Он же самый из Хейвуда Пиджаков ненавидит так же, как и мы с тобой. Просто делал, что должен был. А, вот почему. Вот она как. Вот почему, вот она как. Если б не я, ты бы уже рассекал по городу на этой красавице. Да Очень приятно, на самом деле, потому Это что она не завелась. Это не знаю, с самого начала. я не по кабуки такая удивительного, что не приехали. зубам. Ничего удивительного, что копы приехали. Mm -hmm. ну, ну да. познакомимся да. по-человечески. Джеки Уэллс. Джеки. Малыш Джеки. А, погоди, ты бываешь в Койоте. Погоди, Уэллс. Как маму Уэллс. Ну понятно, откуда я знаю эту фамилию. Mm -hmm. Все верно. Откуда Койот, же? Койот это кабак моей мамы. А, вот в чем дело. Странно, как мы раньше не встретились. В Kaiote я и получил заказ на тачку от Кирка. Ты работаешь с этим абсоом? Ха, Натурик, он абсолютно. Вот я за него и вписался. Да, да, да. Твой Пеппа, конечно, вообще не А, не знаю, Прогнуться короче. Под этот... такую гниду, как Кирк. Ты та... же слышал, что говорят. Это баг игровой, типа, короче, игра, еще ж недоработана. Типа, тут куча таких багов, короче. Тут персонажи проходят сквозь стены, короче, валяются там в воздухе парят мобильные картели. телефоны и все такое. Картели? Нет, нет. Я видел ребят из картелей и могу тебе гарантировать, ни один из них про кирка даже не слышал. Этот каброн еще пожалеет, что подставил кого-то из Хейвуда. Я бы чего-нибудь заточил. Бамус. Мы теперь вот что, приятель? Ты мне только что пушку к виску представлял. Да, кто помогает моим друзьям Тот мне тоже друг Ну чё, без обид? О, ок. Без обид. Не, ну братан, ну короче ладно, да, а тут чё, без обид реально мне, это ну, Пацанчики ровные как бы, Начало что ты, что я Нашей дружбы Мы просто Для педалей какие, смотри а, а что за модель кроссовок такая? Ну давай, пошли <coughs> Я с утра ничего не ел Еда ну, встаю, все встаем, все. встаем, встаем, встаем, встаем. Давай посмотрим, что к чему. Привет, привет, Night City. У мы с вами утро. Почему У оно висит сети? до сих пор? Честно, я люблю Найт Сити как родную мать. Правда, это такая мать, которая отдает тебя приют, а потом останавливает на улице и спрашивает... Смотри, какая я. Сасная бабка. Каждый день сюда приезжает по 100 человек. Правда, через год от них остается только половина. И это если год был хороший. Зачем же они едут в Найт-Сити? Конечно, чтобы стать уличными самураями. Как Морган Блэкхенд и Уайланд бо, -Бо. Как говорится, чем выше риск, тем больше награда. Кайфовая обстановочка, согласись? Но выше леди. люди обычно не задерживаются. Чем быстрее ритм твоей жизни, тем быстрее ты выгораешь. И тем больше шансов Бан. поймать пулю. А за что? Кайфовая сценка. Подожди, сейчас. Ща... Да, За что? криво коса. Все в этой игре криво коса. Ну, где сейчас мы загрузимся без этих субтитров, суб -суб короче, да? Очень жаль, что не получается поиграть с джойстиком Мне на самом деле хотелось бы Наша проп... Стой, давай сейчас, короче, попробуем включить субтитры Как в кино, Паша может быть, они пропадут в этом здании. Хорош, пропали И те, кто ее пох... А теперь уберем Убираем, убираем, как в кино, выключаем тоже, скорее всего. <coughs> Смотри в оба, слышишь, Ви? А, кстати, uh -huh. у меня есть подарочек Мелитеховский обучающий чип На случай, если захочешь освежить знания, так сказать Захочу, да небольшой виртуальной разминки? Пройти обучение, конечно, давай Давай, хуже не будет Базара зиро, короче, обучение, такое надо мне Че, сейчас жестко что будет, чине? не? Будем драться, махаться, махаться будем? Начнем с курса базовой боевой подготовки этот сеанс будет записан и подвергнут оценке. Оп! Отслеживать задание, З. Этот курс разработан для отдачи основных боевых навыков и тренировки. То, чего вы здесь научитесь, поможет вам выживать и даже побеждать на поле какого. Хорошо. Я расскажу вам, как эффективно стрелять, скрытно передвигаться и взламывать локальные сети противника. Так, татара. <связать> <связать> <связать> шифрует все через жопу. Че? <связать> Зато травать их там начинают, видимо, с детства. Так, а теперь на позицию, бля. Пошел... пошел модель. Основы боя. Основу боя. Выгружаем информацию, сейчас короче, сейчас будем тренироваться. Стрельбы. Ничего сложного, <связать> <связать> так, это что? Это пи-100 лет. Пистолет, короче Совершить быструю атаку, Q Перезарядка оружия, так, R а -а -а. Бан А, совершить быструю атаку, это Q Это, короче, удар, понял Правый конкурс, прицел, короче знала, а -а -а, Прострелили, хорошо Может, тогда немного поднимем планку? Может В чем прикол? Я такие игры проходил еще, когда в школе учился Что ж, неплохо Давай. В реаль... Что, ты Беги в Что присесть и спрятаться, нажмите С Укрытие защитит вас от вражеского огня. Хорошо, понял. А мы встаем, короче, раскидываем. Встаем, раскидываем. Встаем и раскидываем мозги по столам. Все, смотри, ты отдыхает. Пес, короче, Если сутулый, и отдыхает выжить, на столе. Давай, <кх2> Что, реаниматор взять? X, чтобы восстановить здоровье Здоровье восстанавливаем, короче Ингалятор взяли <кх> <кх> Нормально Как тебе игрушка? Сма э, смотри, Если пока еще не зл. сильно Я пока еще не сильно э, Много в нее поиграл Но пока впечатление прикольное О, Типа смотри. от игры Очень Вам отвращают на самом оружие. деле Ты знаешь, что Смущает э, оптимизация игры <кх> Смущает оптимизация игры Типа она никакущая, короче Она багнутая, она Ну такая, знаешь, на любителя. Так Хорош, хорош А я сейчас догоняю тебя, короче, и даю людей Смотри, я сейчас с буквы Q как ударю, короче, тебе будет... Больно, больно, больно, больно Смотри, раскидываю Бан Бан Да, я понял тебя, так просто не убить, да? Ждать перезарядку не будем? Ладно, будем Перезарядимся и... Смотри, максимально крутой момент был Очень багнутая игра, но прикольно. Дай на платформу и пойдем дальше Давай, пойдем погнали. Хорош. На платформе я здесь стою, все нормально. У нас по взлом. Сразу взлом. скажу, я кое-что поменяла в учебном материале. Ты че, офигела? Зачем? Зачем? За что? Ты все поменяла мне. Взлом. Отправка информации на процентов завершена. Сейчас проходим. А, второе обучение. Подойдите к э, окну. Чтобы провести сканирование, зажмите тап. Тап, вижу. Так. Предметы, которые относятся к заданиям, посвящены золотым Просканируйте два таких предмета Сканер подсвечивает из интересные объекты вокруг вас И предоставляет о них ценную информацию а, Здесь робот Результат сканирования робот Принадлежность корпорация Арасака. Устойчивость какая-то а, Здесь у нас сервер взрывоопасный Угрозы об... обозначены красным Устройство, которые можно взломать, подсвечены зеленым Объекты, с которыми можно взаимодействовать Очерчены голубым Чтобы закончить сканирование, отпустить этап Хорошо. А, предметы, которые можно. Так ну не понял. Ж, в этом модуле объ... аккуратно экран, чтобы отвлечь охранника. Что сделать? Поскольку у вас есть кибердека, вы можете выбирать скрипты и их цели во время сканирования. Отправьте скрипт отвлечения врагов, чтобы сбить с толку охранника. Чтобы посмотреть доступные скрипты, используйте а, Q, а, колесика и вот это вот. Так, запрос отвлечения врагов. Um, чтобы привести сканирование, нажмите tab Давай, oh, подожди uh, Может, как? <coughs> Я не понял Отвлечение врагов За данный взлом, короче, запустить А, все понял, отвлечение врагов, F запустить Букву F нажимаем Взлом, очень долгий взлом У меня почему-то все стримы лагают не только у тебя Uh, ребят, кто еще здесь? Может это писать, лагает у меня или нет? Поскольку у вас есть кибертек, вы можете бла-бла-бла. Отвлечение врагов, это все произошло уже. Uh... Это такой долгий взлом. Взломано, хорош. Показывает, когда закончится действие скрипта. Например, по можно понять. Сколько будет действовать скрипт отвлечение? Гребаные корпораты. Торжество формы, блять. Угу. Хорош, парни. Спасибо, что вы здесь. Хорошо. Теперь устрани его по-тихому. Ну все, он твой. Устраняй его. Бан! А в смысле, Тебе а как? А... Не понял. Ты? Сейчас, отвлечение врагов. А Ф, запускаем. Экран, ага. Так, формы. я подгоняю, короче, в приседи к нему. Теперь устрани его Давай, как. Ф, схвати. Хорош. Убить, а совершить несмертельное обезвреживание. Убить! Убить! Бан. На смерть. В нашем деле главное не оставлять никаких улик, особенно человеческих. Подними этого чувака и спрячь куда-нибудь. Понимаю Так, давай, не, устро... не оставляем улик а, Нажимаем R Так <coughs> Смотри-ка а, Сокрытие тела, оглушив и любив врага Вы можете спрятать его тело Это снизит вероятность того, что о вас узнают Другие враги Понимаю, хорошо, погнали а, F, выбросить Все, здорово, кайф Че Успешно а, подкрасться Теперь к попробую устранить его за одно движение. А, R. Обезвредить и спрятать тело Нормально Шептуна пустили парню, короче Дали немножечко дышать Так, и дальше что? Ну что, попробуешь взломать кого-нибудь в реальном времени? <как> Удачи Выйти на полигон Быстрый взлом позволяет перехватывать управление разными устройствами с помощью скриптов Зажмите тап, чтобы включить сканер и направьте его на камеру Хорошо Камера у нас где? Вот Это вот камера Контроль камеры готова F запустись, короче, быстренько взламываем, значит Сложные скрипты позволяют вам использовать в своих интересах элементы окружения и даже врагов Вы можете взламывать так-так-так-так-так А вы можете так-так-так взлом... И что мне сделать? Не понял А, вот, вижу, вижу Взлом протокола, взрыв гранаты Недостаточно памяти а, Взлом протокола Так Время действия уязвимости а, Последовательно для отправки скриптов Для отправки демона ледокол Нужно воспроизвести последовательность его элементов Выбрав их в матрице Выбранные элементы появятся в буфере а, Не понял Выберите код на справка закрыть буфер. А чё как? Не понимаю, как это работает. А, во, во, во, понял, короче. Выберите 55 из матрицы взлом протокола. Всегда начинается с первой строки. 55, 55, БД, 55. Погнали. взрывай гранату. Взрыв гранаты. Запустить протокол. У -у -у! Сейчас начнется лихое развлечение. Короче, взрыв гранаты. Убиваем сразу двоих. Потрясающие! Нет. О, да. Он погиб. Смотри, чекай. Чтобы будет от камеры, нажмите S. Нажимаем S. Надо было просто отключить мозг и выполнить приказ. Прямо как в мелитехе. Да, кайфово. Ножки. Согласен. Отлично. Алгоритм Милитеха дал тебе высокие баллы. Есть еще модули, чтобы потренировать другие навыки. Ага, Или можно закруглиться, да. если хочешь. Не, Только давай еще. Учти, на улицах никто не будет тебе подсказывать и прощать ошибки. Конечно, мы на самом высоком уровне сложности играем. Скрытность, да? Скрытность, короче. Мы запускаем протокол скрытности Сейчас пройдем да. обучение по Сначала нему. Сначала немного поработаем над твоей скрытностью. Так, сейчас. А... Субтитры, короче, включаем субтитры На всякий случай, потому что, ну, невозможно по-другому играть а, Так, подойдите к окну Ага, понял а, Чтобы провести сканирование, зажмите таб Чтобы отменить врага с помощью оптического Киберимпланта, посмотрите на него И нажмите что М -м, Слом Давай, удачи, братик Робот корпорации Так Что нажать-то надо? Взлом Ага, понял Враг, который не догадывается о вашем присутствии Будет жить своей жизнью Найдите закономерности в его поведении И примените полученные знания Чтобы незаметно пройти мимо угу. Это что? Враг, который так, так, так Не догадывается, так Выйти на полигон Хорошо, мы выходим на полигон а, Однако, куда? В какую степень? Ага, сюда двигаемся, да? Опасная зона Опасная зона, для чего? А, здесь мы можем спуститься, да? Я так понял, хорошо, мы сейчас спустимся а, Здесь тоже, короче, пройдем Чуть-чуть, посмотрим Что Можно сделать здесь Так, выйти на полигон все, если вы попадете в поле зрения врага, у него над головой начнет заполняться индикатор тревоги. Спрячьтесь, чтобы вас не обнаружили. В укрытие, быстро. Не так и позорно. Хорош. Теперь медленно иди к выходу. Тебя не должны заметить. Так а шо, а как, если. У него этот кулек заполняется. Мне что сделать? Мне что сделать, короче? Давай. Не высовывайся, ви. Смотрел вирты про ниндзя. Стань невидимым. Во. Во. Все. Сейчас, смотри, уничтожение происходит. Так. Совершить не см... F. Ой-ой-ой-ой. Что мы сделали? Мы что-то сделали, а... Апр... Мраз! Я тебя сейчас... Прокрасся к выходу. Прокрался. Нет, нет, нет. Давай сначала. сначала. Давай, ладно, хорошо. Перезагрузка. Пойдем. В укрытие, так. Ну что ж, не так и позорно. Теперь медленно иди к выходу. Иду, иду, иду. Тебя иду. Не должны Ничего страшного, абсолютно. Оп, заполняем. Так, опа, где-то там заполняется. Не высовывайся, Вик. Смотрел Виктор, О, отошел, проминзи. отошел, отошел, отошел. Так, быстренько его убиваем, короче тогда. F, F, хорош. И садимся, садимся. Хорош, хорош, хорош, хорош, хорош. <сёк> <сёк> так, эту мразь сейчас тоже может быть убьем. А, отойди иди от меня, я бегу на выход. Прокрался, нет? Еще раз. Эх, не прокрался, ни хрена не прокрался. Так, давай, короче, быстренько проходим. Только я не знаю, короче... Понимаю, ты... понимаю. Ну, что ж, не так и позорно. Теперь... Не я так не и позорно говорила она больше. мне, однако сейчас у меня ничего не получилось. Хорошо, завершено, короче. Побежали быстренько сюда. Здесь в палимся, в укрытие... короче. Ну что ж, не так и позорно. Теперь... Так же позорно нет, Чё, нет, не, не нет. позорно же Давай Нет, сначала. позорно Ай-яй-яй Ну ладно, сейчас я научусь это делать Так, Укрыти я понимаю вы... Ну что ж, не так и позорно Теперь медленно иди к выходу Тебя не должны заметить А как вот с этим быть, короче? Он же меня заметит По-любому заметит Так Супер, молодец Да, В все, реально Выйти на следующий полигон Так, обращайте внимание на элементы систем безопасности Такие, как турели и камера наблюдения Они могут активировать сигнализацию и выдать ваше местоположение Теперь то Хорошо. же самое, только с камерой Хорошо Хорошо, теперь то же самое, только с камерой а, Отметить камеру Так Угу Отметить камеру Камеру мы видим а, Вражеская камера, которую могут вас засечь Сканирует пространство с помощью оранжевых лучей А дружественные с помощью зеленых Камеры распознают движущихся людей, но не засекают шум Так, а что у нас хватит играть тормоза. Ага Чуть-чуть заметили нас Хорош. Все, что ли? Отлично. И вот так Размер. вот изи? Постай платформу, чтобы выйти из симуляции. Давай, О, хорошо. Дай. Дальше у нас продвинутые приемы боя. И на этом будем закругляться. Так, начать обучение. Дополнительные приемы боя. Хорошо. Сейчас будешь знакомиться с врагами в рукопашном бою. По вот этого. Быстро Только атаковать, сильно атаковать, вольный заблокировать. Вольный. Нажать дважды и уклониться. Давай. Выйти на арену. Схватить врага. А, схватить надо было. Я, короче, не схватил, понимаешь? Надо было схватить, я не схватил. Сейчас будешь. Э -э буду, блин. Я буду ломать им. Бан! Попробую еще раз. Да дайте мне подраться, хочу махаться. Махаться хочу. Подкрасок врагу. Какой нетерпеливый, черт возьми. И вот ради этого, ради этого враги, чей уровень значительно пов... э, превышает ваш, отмечены значком красного черепа. Они быстрее вырываются из вашего захвата и предоставляют для вас большую угрозу. Будьте очень осторожны. Ступая с ним в бой. Хорошо. Ну ладно, хватит. Хорошо. Из твоей весовой категории. Давай, давай, сейчас будем драться. Подождите, Казани. Чтобы совершить быструю атаку, нажмите левую кнопку мыши. Бам! Пойдем-ка. Бам! Yeah. Хорош, сотри, сотри, сотри. А, раз, два. Угу. Раз, два, три. Они уворачиваются, прикинь, не знал такого. Чтобы выполнить комбо из быстрых атак, нажимайте так до того, как завершится предыдущая быстрая атака. Хорошо. Раз, два, три. Хорош. Чтобы накопить энергию для сильной атаки, зажмите ли его кнопку мыши, чтобы ее выполнить, отпустить ее. И... Так, раз, два, три и... Бан! Смотри-ка. Хорош. Вы расходуете выносливость атакую врага. Расход выносливости зависит от типа атаки, быстро или сильно. текущий уровень выносливости отображается в виде желтой шкалы вверху экрана. А, понял, это выносливость. Это моя. Угу. Так, что сделаем? Враг поставил блок. Попробуй его ударить. Поднимем сложность с низкой до да нормальной. Нака. Следующий дебил будет блокировать твои удары. А вот так он блокирует, вот такую дичку мою, а? Вот эту вот ручонку блокирует он или нет? Вот такую вот, смотри какая люля летит Смотри, рвём, Так, попасть по блокирующему врагу быстрыми атаками три раза Попали, хорошо Быстрой атаки не наносит урона блокирующим врагам Править влог можно только сильными атаками Хорошо, я сейчас какой? Бам! Так, быстро атаки не наносит урона. Мы это мы прочитали, попробовать пробить блок. Мы пробили блок, заблокировать три атаки. А, правую кнопку мыши для блокировки. Так, скорость. раз. два, убить, а Три. Так, хорош. Вы расходуете выносливость, когда блокируете атаки. Если ваша выносливость упадет до нуля, вы не сможете блокировать. Хорошо. Так, все, так я миссию выполнил. Дайте я ему в ответку дам. Uh, заблокировать две сильные атаки Враги могут пробить ваш блок сильными атаками Но и вы можете пробить их блок точно так же Хорошо Одна Так, давай драться, драться, махаться будем? Давай, давай, лупи Бам! Все, заблокировал две Дайте подраться чтобы заблокировать удары автоматически контратаковать нажмите прямо перед тем, как получится удар. Понял. Этот дебил теряет точку опоры, когда на бан тебе бан. Хорош. На бан, бан, а, а, бан. Нет, мне дали в дичку? Не понимаю. Когда перед каким ударом? Вот я поставил блок. Оп, оп, ушатал. Дебила ушатал. Сейчас. Так, ломаем, короче. Чтобы уклониться в желаемном направлении, дважды нажмить ВСТ. Ви, этот дебил вообще не должен по тебе попадать. Не подставляйся. Понимаю, понимаю. Харюш! Хариш! Победить врага, применяю все изученные приемы. Ты ну Все. Дебилов, мой юный Бау! Бау! Научить. Но Хорош, кайфовая времени. игра, буду играть, буду играть. Теперь перейдем Нараз. к холодному оружию. Перемь а это еще мяч. только обучение. Беру меч, Эр а, использовать. Изученный прием ближнего боя можно применять с оружием ближнего боя, например, с катанами. <гож> Хорош. Так, я парировал, тебя резанул, короче, убил три раза, дал тебе удар катаны, как ты живешь, не понимаю, но тебе бан! Хорош, я разрезал, дебилой, да? Хорош. Хорошо, теперь покажи, чему ты научился. Сейчас покажу. Нам предстоит победить врагов, уже встреченных во время обучения, но это раз вы можете пользоваться любым имеющимся оружием с кибердекой. Хорошо. Где, где? ой ой ой ой ой ой ой ой ой О, Пошел, пошел, пошел, пошел! И что ты думаешь? Бан. Мастер шифу. Бам! Бам! Разрезал, короче, отскочил. А, здорово! А, здорово! А, вот смотри. Чистая работа. Я смотрю, ты совсем освоился. Конечно. Давай на платформу. Давай, погнали, погнали, малых Удачи. Спасибо, родная До скорой встречи Когда-нибудь я скоро Я думаю, что очень скоро я разучусь всем этим пользоваться Поэтому Все, опа, киберпук, хай ты на. Так ты скрин видел в ВК? Да, видел, братик, видел Я не написал тебе разве? Ну <связывается> <связывается> <связывается> да, бро, нормально а, ты узнал по дробности фиксиру? Я выполнять этот заказ. Я тебе не мама. Тебе платят, ты думай. Работа легчайшая. Легчайшая, легчайшая. Я готов. Работа не ждет. Лифт. Хорош. Лифт. Последняя Пошли. игра в спасателей. М -м, понимаю. Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. Двигаемся, бро. Надо быстро передвигаться. А нам сюда нужно? Так, сканер, короче, ничего полезного для нас не подсвечивает. То есть мы здесь, короче. А, Василис в Джеки. А, гараж, апартаменты, гараж. М -м, я в лифте. Тибак, ответить. Цель Сандра Дорсет. Ее биомон пару часов как пропал с радаров. Похоже, Постри... побрилась, что ли? Возможно, она уже мертва. Не знаю, успеете ли вы. Успеем ли мы, Бак? Я понимаю, ты не рассказываешь тут с нами. Но мы все равно одна команда Команда, как мило <связать> Так, да успокойтесь, успокойтесь уже, уже оба. Мы почти на месте Еее а, Успокоил, чисто двоих успокоил Ну не душно, не капли вообще Так, что же нас ждет здесь? А перед тем, как продолжить, дорогие друзья, хочу сказать вам огромное спасибо за просмотр. Дорогие друзья, вы были на канале Йоба Гейм, с вами был я. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И обязательно пишите в комментариях, что думаете по поводу этой игры, которую ждали целых 7 лет. А с вами был я, всем пока. 27. Why why? why, why, why